Какое у Вас ощущение? Есть удовлетворение теми мерами поддержки с бизнеса, которые были уже предприняты российскими властями или их недостаточно? Так, ну, мне кажется, мы же собрались на Столыпинском форуме. И... Ну да, я просто И... хотел напомнить, человек же сделан практически невозможное. Это все помним по учебникам истории 1905 год, что происходило. Но, тем не менее, он, сказать, он сумел не только навести порядок, как его часто рисуют многие люди, сказать, но и изменить страну. Он создал тот э, зложиточный класс, класс крестьян, которые потом корчевали большевики почти 10 лет в коллективизацию. Он изменил нашу промышленность, консолидировал ее, как сейчас говорят, создал OEM, Original Equipment Manufacturer, Бутиловские заводы и так далее, железные дороги достроил. Да, То есть человек реально как бы сумел посмотреть будущее, понимал страну, прожил в Саратове. Мне кажется, это важно помнить, что дело никто кому сколько даст или отцепит. Хотя я вот хочу сказать, что новое правительство и Премьер-министр Юрий Иванович, они реально, так сказать, в общем-то, проанализировав прошлое, сделали правильные выводы. Безусловно, да. Компонентная база важна. Но какая экономика знаний, какая цифра, если нет компонентной базы? Если мы не знаем, как эта операционная система даже работает, какая архитектура многих изделий из микроэлектроники, а мы ее суем куда угодно, от военно-промышленной продукции до гражданской, как это будет работать, и много вопросов уже мы сталкивались с безопасностью. То есть это, это вообще -то новая, безусловно, важная база компонентные для транспортного машиностроения. Это авиация, дорожный транспорт, автомобильный. Небольшие вложения и зачастую это предприятия, которые сейчас существуют, но которых сложно хотел как раз на эту тему немножко поговорить, почему у них реально сложная ситуация, она не всегда связана с коронавирусом. Но тем не менее, вот во что верил Столыпин, да, он верил в то, что рыночные отношения важны, даже при участии государства, да. Он верил в институты, не будем забывать, что он фактически создал представительную власть, законодательное собрание с полномочиями, да, и именно это законодательное собрание, именно Государственная Дума, так сказать, провело важнейшие реформы, которые позволили поднять Сибирь. В общем-то, поэтому, мне кажется, я бы поговорил бы немножечко о том, что нам, кроме коронавируса, мешает, да, и... Хотел бы еще раз напомнить, у нас был референдум, да, и 51%, так сказать, как минимум говорят, даже больше высказалось за другой путь. Сказать, да, вот мы когда обсуждали с Борисом, да, сказать, он сказал, сказать, люди хотят достатка, да, среднего достатка не только в Москве, но и везде, по всей стране. На сегодняшний день эти 51%, которые голосовали, доход вот у них условно, единицы меньше пяти тысяч евро. Вот, это, я считаю, унизительно даже по сравнению с Польшей. И мне, конечно, больно, что вот профессионалы, которые собрались в правительстве, они ведь тоже вынуждены ну, констатировать статус-кво. Вот что такое рост? 1%, 2%? Это сохранение того, что есть. Мы ведь должны говорить о, о главном, да, о том, что не хватает инвестиций, то, сколько правительство, перевоспредит, правительство перевоспредит, в качестве сказать, своих возможностей то, что останется в бюджете. Наша страна 109 триллионов. Бюджет 19. Если убрать социалку, остается 1,8. Если хорошо поковыряться, так сказать, после того, что останется, после субсидирования процентной ставки, которую мы платим банкам, кстати, именно в этот день проходит банковский форум, на котором они с гордостью объявили, что прибыль банковской отрасли достигнет в этом году также 1 триллиона. Ну, то есть... Юрий Иванович с коллегами, так сказать, там скребет по каким-то там сусекам, так сказать, компенсирует процентные ставки, двигаемся туда. Но, опять-таки, мы не дадим людям возможность за эти 16 лет, за которые они проголосовали построить общество среднего достатка. Вот поэтому, безусловно, вопрос, так сказать, в деньгах в системных, да, 109 триллионов наша нашей 62 триллиона общий кредит. Недофинансированность даже по сравнению со всеми, как бы, экономикой в три раза. Сознательное сжатие кредитной массы якобы под какие-то там условно сказать, бенефиты от низкой инфляции очень сомнительно. И все это понимают, какие и правительство, какое-то. Конечно... Я-то вот думала, вы сейчас все-таки правительство покритикуете, а вы перешли прямо критики Центрального банка. Давайте. Давайте... Да, ну и вообще банковская система. А вот если все-таки вывести, все-таки вас попробовать на вот, ну вот абсолютную конкретику, вот все-таки мы говорим про меры поддержки, про протекционизм. Кого да в первую очередь... Нужны нам меры поддержки, я сейчас хочу про это и говорить. Да, Смотрите, да. мы же росли да, до 2008 года. Не нужны года. нам это кому? Вот. Да, всему частному сектору. Да. Давайте поддержка для бедных. и же люди, которые, так сказать, успешны, их достаточно много. Есть отрасли, да, которые правительство системно хочет развить, там, компонентное производство, так сказать, это, это не ОМ. Да, так сказать, а те, которые хотят так сказать, увеличить, либо изменить так сказать, спецификацию, свою, нужно, да, они не могут взять кредит, если они заложены, то, что называется, до трусов. Сказать, да, они не могут пойти рефинансировать, просто центральный банк вводит запретительный характер на ряд процедуры структуризации. И поэтому, мне кажется, очень важно поговорить, потому что иначе мы говорим не о том, где деньги. Понятно, потому что компетент. деньги рождаются системным. Мы все это видим. Так сказать, когда вы открываете первую реакцию Европейского банка, Японского банка, Федеральной резервной системы, мы говорим о количественном освещении, потому что нужно добавлять денег в экономику. Наша экономика так сказать, живет по какому-то магическому, там, не знаю, там, другому. Способу, сказать. нам денег не нужно. Нужно перераспределить то, что они собрали. Стащили в Москву. Москва живет прекрасно. Сказать. Часть отложили сказать, в стабилизационный фонд, что, наверное, тоже прекрасно. В регионах и у предприятий ничего не осталось. Важный есть проблема вопрос. в том, что нет денег. Деньги Долговой, долговой и... рынок. У нас долговой рынок он чуть-чуть выше, чем, так сказать, кабальный ростовщический, когда деньги вручную, то сказать, выдавали и выбивали потом проценты. Да? У нас фактически остался единственный инструмент – это кредит. У нас нет ни облигаций, у нас нет ни IPO, ну, вообще все остальные инструменты они исчезли. Это же какой-то каменный век, понимаете. Я понимаю, до 2000 года нам не нужна была никакая поддержка до 2008 года. Внешние рынки были открыты, мы занимались сколько хотели, гораздо дешевле чем сейчас 4-5 раз дешевле. Да? Экономика спокойно развивалась. Потом искусственным путем Центральный банк вырвали из этого. Я понимаю, так сказать, неплохая была идея у Медведева и Шувалова создать мегарегулятор, да? создать так сказать, ну, центр, где бы возникал капитал. Не получилось. Центральный банк нужно вернуть и заставить его действовать вместе с правительством, обеспечивая возникновение денежной массы, который будет использоваться экономика раз для выполнения того, что они наметили. А как остальные... она как должна возникать денежная ну, смотрите, масса? Ну, не печатать же... же нам денежную массу. Ну, ну давайте, как... смотрите, деньги не надо никого печатать. Никто ничего не печатает. Вообще, так сказать, банки с бумажными деньгами же не работают. А вот ребята, они давно уже так сказать, с телефоном не расстаются, никто ничего не печатает. Ну, нужен кстати, ну... учет, Нужен учет облигаций. Понимаете, это, когда, это системная бумага, которая расширяет возможности. Мы сейчас в кабалео банков и военно-промышленный комплекс Кабалео-банков, и муниципальное образование, и, это важный вопрос. Потому что без денег мы не в состоянии Еще бы хотел бы два вопроса поднять, которые у нас остановят. Юрий Иванович сказал, в целом правительство суверентированное Да, мы убедились, что новое... Там экономика знаний, цифровая экономика, она несет с собой риски. там Все эти кибервопросы, вопросы кибербезопасности все остальное. Нужна компонентная база для микроэлектроники, понятная нам. Понятно, нам нужны так сказать, контроллеры, которые мы устанавливаем в наших ОСУТП. Мы понимаем, как они работают, кто их триггерит, как они, так сказать, к ним доступ, так сказать, все остальные вопросы. Также экономический суверенитет нужен для всех остальных. Знаете, торговые войны, ограничения, эмбарго, санкции.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 на наши назовем так законные платежные средства а это подождите, подождите, подождите это, это важно и это... вы рисуете получать секунду давайте разберем вам понятно о чем вы говорите но я думаю вот не всем сейчас понятно хорошо вы перечислили ну все факторы политического фона в котором существует наша экономика санкции отсутствие дешевых денег заграничных ну и, и, и все остальное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 Опять-таки, у нас и экспорт, который добавлю Люди станут богаче. не потому, что им мы раздадим по 100 рублей к пенсии, потому что они в состоянии будут заработать на этих предприятиях, не только в Москве. То есть правительство должно инвестировать, должно помогать бизнесу находить доступные инвестирования еще далеко. Капитальный рынок он сейчас не заработает. Это Есть, конечно, но не в таком Нам нужен нормальный долговой рынок.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 С другой совершенно зарплаты, понимаете, та же нефть, тот же газоль, то да, да, который перерабатывается, он также потребляет. Мы говорим о том, что нужно спланировать так сказать, эту работу. Поэтому у нас 16 лет, как нам объяснено через референдум, так сказать, у нас есть 4 четырехлетки. Вот первую четырехлетку они уже наметили, можно выполнять, нужно решить одну проблему.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 каннибализм, так сказать. Мы заставляем их брать, так сказать, закладывать сюда трусов, так сказать, только для чего-то. Да? Потому что он потом, так сказать, не мог даже, не знаю, так сказать, отдохнуть, съездить, людей в школу отправить, одетые.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 должно быть, так сказать, больше 205 есть. Просто для того, чтобы функционировать экономику, вот, ну, Венгрия, Польша, так сказать, я уже не говорю там, про Китай, Малайзия, Индонезия, У них такие же сопоставимые цифры. Почему? Мы решили сжать сами себя. И это сжатие имеет серьезные последствия в виде отсутствия роста. И правительство, которое в состоянии только управлять то, что у нее есть, сказать, да, конечно, оно не в состоянии да, обеспечить больший рост. Это предел. Хорошо, будем дальше об этом говорить. Хочу, знаете, еще, вот, надеюсь, коротко ответите, спросить вот о чем. Сейчас ну, все говорят о теме экологии, о том, как бизнес любой, крупный, разный, особенно крупный, должен вкладываться в экологичность своей работы. Откуда брать деньги? денег там на развитие, а, а надо модернизировать свое производство, переходить на совершенно новые, совершенно другие технологии, чтобы не допускать ну, там, экологических проблем, какие мы видели даже там, в, в этом текущем году. А, что с этим делать? Кто должен стимулировать бизнес? И откуда брать деньги? Вот конкретно на это, на там, новую, ну даже не зеленую, но просто на экологичные предприятия. Мариан, как вы думаете, откуда брать деньги? Деньги берут. С долгового рынка. Но еще раз так сказать, ну, вот представьте себе предприятия, я даже не знаю, сказать, ну, просто небольшую ТЭЦ, находящуюся где-нибудь под Пензой, да? ну, чтобы ее модернизировать, она же не увеличивает выпуск, понимаете, да, она не увеличит объем, потому что спорт спрос не увеличится, так сказать, денег у нее в бюджете нет, но они должны иметь возможность занять. Ну, если мы хотим, так сказать, чтобы они занимали, почему нельзя, сказать, обеспечить им заем за, там, не знаю, 3%, 3 для экологических средств? То есть они представят проект, так сказать, твердит местная власть, так сказать, 3%. И сейчас что происходит? Сейчас эти 3% в конце концов появляются для экологических проектов. Просто Юрий Иванович и остальные, и Москва субсидируют, они доплачивают этим банкам вот эти 7%. И мы на, мы на них смотрим, как на какие-то священные коровы ребята ну триллион прибыли вы что в шахте не знаю С вас, э... вас задела прибыль банков с... я просто Это хочу прям... показать на контрасте хотите узнать так сказать прибыль совокупную транспортного машиностроения хотите? всех железнодорожных и так далее ну я могу и иванович попросить так сказать но я вам гарантирую меньше 100 миллиардов рублей на сегодняшний день в 10 раз ну, то есть прям перекос экономический. Ну, это же были. очевидный перекос. Ну, мы говорим, нам как-то стыдно об этом говорить, ребята, ну uh -huh. не успокойтесь, но ну, откуда там эти 7% по ипотеке? Или 6,5%, но при условии, что опять правительство, и даже Москва донесет еще 2%. Ну, а есть инструменты, это сейчас, это долговой рынок. Ну, конечно, выгнать их и все, и все закончит. Uh -huh. У нас на предприятиях так не церемония, хорошо ладно давайте в, ну давайте к мегаполисам перейдем как по тема долговых рынков а, тоже интересно как как переживают. вообще москва богатая тоже завидуют москве очень даже наверное больше чем банком Нет, Олег ли мы сейчас у нас пускай живет, ее просто хватит кормить. Вот я еще раз простой пример хочу привести, да. Вот ну, вы попадаете в небольшой город, ну условно говоря, Братск, и вы узнаете то, когда там какая ситуация там с пульмонологами. 220 тысяч человек, еще 180 тысяч вокруг, плюс трансит, считайте еще 100 тысяч, да, три пульмонолога, уже один болен, да, там условно на апрель месяц, да? и, я секундочку задаю себе вопрос. Да мы построим эти инфекционные больницы там или нет. Хорошо, мы их сами готовы. В этих условно моногородах, крупные компании, готовы их сами построить. Давайте оставим деньги, которые мы бы перечислили в бюджет федеральный в качестве налога. У этой компании представительный орган власти, и мы построим там и больницу, и садик, и школу, и бассейн. Нет, мы их загоним в Москву. Здесь спрячем в стабилизационный фонд. Эльвира Сахибзадовна купит на них, так сказать, этих долговых бумаг американских, сядет и расскажет, что у нас резервы 600 миллиардов долларов. Очень интересно людям братски об этом послушать. Я так скажу, просто сидишь с ними иногда, так сказать, да вот прямо... Прямо не хватает мне здесь представителя Центрального банка, хотелось бы сразу после вас как-то к ним Зачем перейти. Зачем, у меня же есть красивый банковский форум, там пьют настоящее шампанское, дорогое. Вот это. Да. Зачем вы обидели нашу российское шампанское? Я кстати, Я считаю, что до это лучшее шампанское скажу, в нашей прекрасное. стране, да, но оно доступное для людей. Слушайте, это, это, же, это же здорово сейчас. Нам нужно все доступное, поэтому, Варису, очень не слушайте его. У вас доступное. Хорошо, сейчас выступлю амбассадором практически вашего бренда.